возможности выражаются в руне Саила. Руна, связанная с первоосновом добро. Первооснова добро, еще раз напомню, это та самая информационная структура, куда складываются самые универсальные алгоритмы достижения результата. Представьте себе, тысячи лет огромнейшее количество людей жизни свои положило для того, чтобы утвердить критерии истинности и правды. Что такое Успех. Что такое победа? Каким способом можно достичь победу? Сейчас мы говорим о том, что это огромнейший потенциал и степень допуска к первооснове добра через Ронуса Савила будет вам как раз и давать возможность получать оттуда подспорье, то есть универсальное понимание, как поступить в том или ином случае. Чтобы победить не чтобы доказать свою правоту кому-то, там купцу, земледельцу, еще кому-нибудь, а чтобы реально победить, то есть утвердить себя в определенных правах. Вторая сторона, поскольку руна Рума опять у нас необратимая, обратите внимание, да, является ключом к миру Альхейма, миру светлых эльфов, то есть светлых идей, прообразов будхиального плана, прообразов идейности в этом мире, образов, повторяю, сейчас эгрегориальная система совсем в других основах сделана. Вторая часть, Руны Савила, как ее связующая функция, как руна связь, а не руноключ, связывает вторую часть мира Савархайхейма с миром Йотунхейма. То есть мир а, темных эльфов, первооснову зла с первоосновой традиции. Связывая ее, помогает, во-первых, брать дополнительную информацию из собственного прошлого, не ту, которую выдана вот так вот сходу, а та, которая запрещенная информация. Очень много есть в памяти вашего рода, да и вас самих, прошлых. Знаете, о чем не принято рассказывать. Ну не принято рассказывать, это были либо ошибки, либо еще там какие-то неудачи, да? либо деяния пращуров, скажем так, ну не совсем элегантные были. И только Тому, у кого есть сила и право эти ошибки исправлять, открывается эта информация. Ошибка это промах, ошибка это то, что надо исправлять, то что надо выкупать. Это второй шанс реализовать какую-то ситуацию, так, чтобы выйти из нее не проигравшим, а победителем. Открывается она, повторяю, только лишь тем, у кого появляется допуск вот сюда, вот, мир а, в первоосновы добра. Прежде всего, это уровень достаточно высокий. Магия нам рассказывает, что основная масса людей, в том числе и воинской касты, идет вот здесь, внутри внутреннего круга. Жизнь, смерть, любовь, ненависть. Для того, чтобы выйти за предели этого круга и прикасаться волею своей и разумом своим, первоосновам добро, зло, традиция, свобода, нужно иметь определенную силу, определенный уровень допуска или права. Это уровень либо правителей, либо жрецов, то есть служителей определенного культа, куда их сознание тянет их Бог. Богу. Вот для этого вам и нужен был Альгиз, для того чтобы он утвердил ваше право и подтянул вас уже на тот уровень, на который вы самостоятельно не добьетесь никогда. И не доберетесь никогда, потому что инертная масса внутреннего круга, где 99 людей, как масса, да, инертная масса существует. Она вас выпустит, да она вас не выпустит, да никогда в жизни. Держать будет и за руки, и за ноги, и за все что угодно. И только сила вашего покровителя, сила вашего защитника способна выдернуть вас из этого пространства. И на этом уровне, понятно, вы будете двигаться уже совсем самостоятельным путем, независимым от людей. Никаким образом. Первооснова добра и первооснова зла должны наполняться равномерно. Так гласит закон. Так гласит закон. Руна Наут является связью к миру Альфхейма, ведя нас к первоосновам добра. Руна Савила, в свою очередь, включает нас в мир. Свартальхейма и Йотунхейма являлись алгоритмом, соединяющих разум с первоосновой зла. Таким образом показывая, все должно быть равномерно. Если ты а, взял алгоритмы из общей первоосновы зла, то есть информацию, чего не должно быть ни в коем случае, ты должен, пропустив их через себя, через свой собственный опыт, дозаполнить первооснову науда, которым олицетворяет руна Наут, автоматически заполнить себе и первооснову добра. А что должно быть в обязательном порядке? Это как две стороны одной медали. Если мы точно знаем, чего не должно быть, значит мы должны научиться отвечать на вопрос, а что должно быть? Руна Савила, подводящая руна всего второго, это поможет вам с одной стороны сформировать личные индивидуальные алгоритмы победы достижения результата. И эти алгоритмы победы будут в большей степени выражены, чем выражены у вас была руна Эйваз. Она явля... будет являться обратной стороной этой медали. Эйвас с одной стороны, Савила с другой стороны, добро и зло должны быть равновесны. Если вы осознаете, что такое зло, то есть ничего не должно быть, значит вы точно должны понимать, а что должно быть в альтернативе. И напротив. Значит, все должно быть пропущено через свой опыт. Это первое. Сформировать личные алгоритмы победы. Это будет основная задача, как и цель, и мы, смысл, с которого вы впоследствии войдете в третий этнинг. С другой стороны, мы должны понимать, что руна Альгис, выражающая нашего защитника, нашего охранника, поддерживающая руну Иса как прообраз, силы, которая вас изначально инспирировала на присутствие здесь для набора какого-то нового опыта, необходимого этой силе, а уже имеет какие-то алгоритмы победы, она уже имеет доступ к миру Альфхейма по праву. Например, да, богини природы, да, они считают, что победу можно получить только методом естественного отбора. То есть прав сильнейший, сильнейший. Кто выжил, тот и прав, грубо говоря. Да? Боги-законники, наоборот, говорят, что нет, победа должна присуждаться тому, кто, например, поступает по справедливости. Или боги этого же плана, которые говорят, нет, нужно победу присуждать тому, кто действовал строго по закону. И у вас у кого-то будет свой алгоритм победы. Они все правильные. Абсолютно все правильные. Но для человека всегда правильным является что-то одно. Услышали меня? Невозможно одновременно исповедовать алгоритм победы как действует по закону и алгоритм естественного отбора сильный всегда прав, потому что они рано или поздно войдут в противоречие. Как всегда входили противоречия боги закона и боги природы потому что у них разные системы, отчеты. Разные, вы должны точно знать свою, свой алгоритм победы. Для этого и нужен был вот этот вот путь, потому что Альгиз, он будет вам как раз подсказывать, вы будете защищены всегда, если будете действовать и побеждать по определенному алгоритму. Ваша задача утвердить этот алгоритм здесь, в реальной жизни. Возможно, для этого вы сюда и прибыли. Утвердить как закон. Значит, соответственно, чем больше достижений вы а, освоите, тем больше достижений вы получите через этот алгоритм, тем большей степени сильнее будет сила, которая, вам, которая вас поддерживает. Извиняюсь за тавтологию. Я понятно объясняю? Соответственно, Савила как алгоритм победы. И чем больше вы будете побеждать, тем в большей степени вам будет открываться мир Ютунхейма. Прежде всего для раскрытия родовой памяти. А мы с вами уже это выяснили, что длинной сплошной родовой памятью имеют в обязательном порядке те, кто имеет право на власть. Действительно право на власть. Или же мир Ютунхейма откроет для вас реинкарнационную память. И это тоже будет очень важным звоночком, потому что право на реинкарнационную память имеют только те, кто идут по пути магии, и имеют право на магию. И что-то, если вы будете поступать правильно с точки зрения вашей силы, вашего божества, вашей Саилы, эта память будет с каждым разом все приоткрываться, приоткрываться, приоткрываться и приоткрываться. Но стоит вам только поступить неправильно, и вас вам все это дело лихо закроет. Тот, кто имеет большую степень, в большей степени доступ к миру Альфхейма, к первоосновам добра и к алгоритмам победы, соответственно, в большей степени способны пропускать через свое сознание потоки хаоса. Они становятся в этом мире фигурами значимыми. Такой демиург в человеческом теле, он творит реальность, от него очень много зависит. Очень много зависит. От правителя много зависит. Много зависит. И от мага тоже очень много зависит. Просто один на виду, а второй нет. Один на светлом пути, другой на темном пути. И тем не менее от них обоих зависит очень много. Степень власти это предопределяет. Тайной или не тайный, явной или неявный. В любом случае степень власти определяют не люди, а твои деяния. Если они подтверждают алгоритмы победы, если они делают твоего бога сильнее, значит власть твоя есть. Если они делают его слабее, если всякий раз ты поступаешь не как положено, а как бог на душу положит, значит, соответственно, власть твоего бога становится с каждым днем все меньше, меньше, и меньше и да? меньше. Что, в общем-то, не приведет тебя к состоянию защищенности. Обратите внимание на ее конфигурацию. Она как будто молния прошивает все тонкие тела абсолютно равновесно. Точки включенности в Я-Есмь есть, но сама Я-Есмь в Савилле не прописывается. Это говорит, что речь идет не о индивидуальных алгоритмах победы, а о универсальных, общечеловеческих, подходящих абсолютно всем. Победа алгоритмы победы должны быть применимы массово, непонятно? Понятно. Но присутствие я есть, пусть виртуально, но все-таки есть, вы должны ее чувствовать. Прежде всего Савила будет сопряжена с точкой ваш на чакре с будхиальным телом тем самым активируя в вас истинные ценности и убеждения, а не те, которые сформированы окружающей реальностью. Те, которые уже прописаны в структуру я есть, активироваться через руну Савила они будут мощными. Ментальное тело включается, здесь тоже точка пересечения руны Савила и виртуальной оси я есть. Тем самым показано, что эти ценности и убеждения должны быть вами понимаемы. Это не что-то там такое абстрактное. Это очень конкретное. Не могу не поступать честно. Справедливость превыше всего. Да? И прочие вещи, как постулаты, как точечные инъекционные установки, которые есть внутри вас и это выше вас. Ну вот выше вас. Никогда вы не примете, что должно быть по-другому. Никогда этого не будет. И это конечно на ментале должно быть осознаваемо. И конечно же, эфирное тело, включенность идет по эфирному телу, давая вам достаточную, достаточную силу для того, чтобы это реализовать. То есть активируя первичный огонь, который, первичную стихию огня, которая присутствует в человеке. В данном случае вас сил реализовать будет достаточно. Достаточно сил, чтобы победить, когда активируется руна Савила. Когда вы будете работать с руной Савила, вы должны отнестись к этому вопросу со всей серьезностью. Алгоритмы победы это не то, что создано абстрактно, еще раз, да? это то, что создано поколением людей. И должна быть стопроцентная уверенность в, ваш, в, ваш, в вашей внутренней стойкости, в вашей вере, в вашей воинской доблести, в ваших, ваших понятиях от чести, чтобы вы получили туда уровень допуска. Потому что риск очень высок. Если вы возьмете алгоритм победы, но ну, пустите его, например, на неправильное дело, или не сумеете на этом алгоритме действительно быть победителем, это умаляет силу, которая поддерживает этот алгоритм. Во-первых, силу вашего Бога, а во-вторых, силу пращуров, которые этот алгоритм сформировали. Закон гласит, что та система, которая получила, положила больше всего алгоритмов победы, в первооснову добро, становится верховной властью, да, верховным Богом. Грубо говоря, этого нет. Соответственно, вы неправильно обращаясь с возможностями, которые дает вам прикосновение к этой первооснове через Руну, Умоляете еще и как бы основы сегодняшнего мироздания. Будьте готовы, что в вашей жизни в отместку будет все рушиться, все рушится. то, что вы создавали на праве. Право может быть забрано, если вы неверно отнесетесь к достоянием ваших предшественников, если вы не, не, без должного правильного понимания и уважения относитесь к тем заповедям, как, к тем алгоритмам достижения результата, которые они в вас вложили. Если вы берете алгоритмы победы, завещенные поколениями людей, которые кровью своей заработали эти алгоритмы, постарайтесь лечить достойности. Иначе Вашей судьбе завидовать, быстро. завидовать не, придется. не придется. Поэтому изначально говорилось, руны это инструмент для воли. Тот, кто это понимает без дополнительных объяснений. тот У кого понятие честь и достоинство, это не просто абстрактные слова русского языка. Вы в руне Савилы заинтересованы больше, чем они. Не вы, так кто-нибудь другой. Но если ее берет какой-то один конкретный человек, он становится победителем со всеми вытекающими последствиями, у него возлагаются как обязанности, так и даются права. Вот За правами вы в руны и идете. За своими же собственными правами. не забывайте об этом.